Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Валкон и я Вечезар. И сегодня мы поговорим с вами о празднике Бога Купалы. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Что же такое летний праздник Бога Купалы? Вы знаете, что купальские праздники, весь народ купается, отдыхает. И вообще, кто такой Бог Купала? Это Вышний Бог, который отвечает за очищение телес, души и духа. И существует древняя легенда, говорящая о том, что Бог Купала осуществлял поход в темные миры, освобождая наших угнанных туда, в пекло или в темные серые миры юношей и девушек и наших сородичей. И освободив их, проводили обряд очищения, дабы приготовить свою душу, дух и тело к сбору урожая, который грядет после летних месяцев. Как вообще проводится праздник? Мы не дали, как в прошлом году были на одном из праздников, проводившихся одной из общин, которые проводили не на реке. И это неправильно, потому что вообще-то Купальские праздники обязательно проводятся на реке или на озере. Это раз. Во-вторых, прежде чем подготовить праздник, нужно приехать заранее туда. Приготовить большой костер. Потом приготовить 9 малых костров и трое врат. Дабы сам обряд очищения они были готовы. Еще нужно приготовить отдельно хозяйственную часть. Потому что приезжающие на праздник соратники, общинники должны кушать и вообще какую-то хозяйственную деятельность вести. Воды принести, костер развести, пищу приготовить. То есть подготовка. И в это время, практически за два дня. То есть вот если праздник Бога Купала празднуется с 7 на 8 июля, и 7 июля 18 часов по нашему древнему календарю, 18 часов вечера начинается новый день. Новый день. И вот к 18 часам 7 июля нужно приготовить все. То есть костры большой и малые, приготовить пищу. И до этого приготовить меч Перуна к большому костру. И вот этот меч Перуна нужно делать мужчинам, вкладывая в него душу. Так как напомню, что Перун, пришедший на землю и воткнув меч Перуна в землю, принес мудрость. Меч Перуна который обращен вниз острием, олицетворяет собой мудрость Перуна, то есть мудрость богов. И этот меч мужчины делают и ставят его острием вниз в середину большого костра. И вот эта подготовка занимает целый день. На следующий день, это 6-го, все участники, общинники, соратники, те, кто проводит и участвуют в празднике, готовят плотики, с огневицами. И туда а, вот эти огневицы представляют все плотики, куда вставляются свечечки или а, веточки, и вокруг них цветочки обвязываются, и вырезаются различные калавраты и знаки обережные. А в центр плотика устанавливаются а, свечки. Для чего это? Для того, чтобы этот плотик уже в окончании праздника, наговаривая на него свои желания, и чтобы вода унесла освященными свечами ваше желание очищения телесов, души, духа своего, и все болезни, горести, напастьни ушли от вас, ушли туда, куда положено. То есть вода, освященная вот этими свечками, и испаряясь, уносит ваши все вот эти горести в миры, где они будут переработаны как положено, так скажем, если в сакральном смысле слова об этом говорить. Так вот, начинается праздник. Праздник проводит жрец и жрица. Стоят э, вокруг большого костра два круга, женский и мужской. Соответственно, проводятся хороводы, которые для чего нужны? Для того, чтобы создать поток, связывающий участников праздника с миром праве. Жрец сжигает костер большой, а перед этим... Перед этим делается жертвенник. Дунья, так называемая, куда складываются э, определенным образом коловрации, в дунию приносятся требы. Бескровные причем. Вот все разговоры о том, что язычники, те же славяне, были приносили жертвоприношения кровных это неправда. В нашей традиции никаких жертвоприношений кровных нет. Есть жертвоприношения только растительные. И причем эти приношения... Для чего служит? Для того, чтобы вы соединились, душа, ваше сердце, с богами. И вот вы от сердца, преломляя хлебушек, Кладя его в дуню, в костерочек, через огонь, он уносится, ваша энергия, к богам. Вы разделяете трапезу с богами и соединяетесь с ними душой, телом и духом своим. Наша зрительница Ольга задает вопрос. Когда мы проводили праздник Коноволетия в Пушкинских горах, спрашивают, а зачем же мы сожгли елочку. Я отвечал уже на этот вопрос, еще раз отвечу. Елка, как навье Дерево, оно служит мостом между миром живых и миром, ушедших в мир светлой славе. И на это, на это дерево, оно предназначено для этого, вешаются дары. И через огонь, который уносит эти дары нашим предкам. Вот для чего оно нужно. Но затем, естественно, нужно посадить 10 елочек, чтобы восстановить природный баланс и чтобы вот эта связь с предками не нарушалась. Далее, продолжая о празднике бога Купалы, хочу сказать следующее. Он очень такой ответственный, потому как начало праздника, я уже сказал, встают два круга, два хоровода вокруг большого костра, выжигается жрецом огонь, Хороводы создают поток женский в одну сторону, мужской в другую. И во время хороводов создаются движение, И костер, возжигаясь, соединяет души людские с миром праве. Затем переходят все к реке. Для того, чтобы очистить себя. Вначале очищаются телеса от грязи. То есть омовение проходит на, на в седьмом, восьмом, девятом костре ставятся ворота. Такие, которые обматываются паклей и выжигаются. То есть костер горит, и врата горят. И вот каждый участник сначала прыгает в воду, омывается. Потом через костер первый, потом опять в воду, потом через два костра. И вот так вот постоянно, постоянно через 9 костров повторяя все эти движения. Вот такой сложный обряд. Потому что вообще была сложная история... Сложный процесс очищения душ, оскверненных в мирах серых или темных. И эти души надо было на духовном плане очистить. Поэтому вот такой сложный, длинный обряд. Когда большой костер прогорает, меч Перуна уносит по реке, отпускает его в миры праве, чтобы он ушел с рекой, с водой. А на месте большого костра выкладывают огненный круг. Или дорожку, или Круг. И по этой огненной дорожке из углей люди проходят босиком, укрепляя свой дух. Кто первый раз проходит, того жрецы ведут за руку, чтобы они не боялись. И, в принципе, этот обряд или действие проходят и дети, и взрослые, и ни у кого никаких ожогов не бывает. Потому что есть вот тот поток, созданный людьми, участвующими в празднике, который создает... Ту защитную оболочку, не позволяющую обжечь ногам. И ноги должны расслаблены быть. И вообще вот это состояние душевной радости, оно на празднике присутствует. Затем, когда уже прошли по окнанной дорожке или по окнанному кругу, то наступает вечерняя темное время суток, и девушки в основном идут искать цветок папоротника. Это та энергия божественная, проявленная в яве, которая наполняет нас радостью и силой. И кому повезет увидеть цветок папоротника, тот будет счастлив на всю свою жизнь. Вот такое вот действие. А уже следующий день предназначен для того, чтобы отдыхать, принимать и... Отдыхает тело, душа и дух вас, у вас, принимает вот ту энергию чистоты, в которой вы находились и омывай, омовение совершали, и восстанавливает а, тот баланс, который вы приняли. То есть усвоение идет, усвоение энергии принятой и восстановление а, вашего баланса внутреннего энергетического после... Того, как из вас сожгли все негативные ваши энергетические запасы. Душевные, духовные и телесные. Вот такой смысл Бога Купала праздника. На этом разрешите с вами проститься. С вами был Вичезар и Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.